У меня в ухе это стоит. Угу, ну, вот уже прямой Мне надо было... Мы было... уже в эфире. Давай. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Сейчас минутку подождем, пока все присоединятся. Наш очередной воскресный прямой эфир. Тема иммунитет. Защитная сила организма против вирусов микроорганизмов бактерий и грибков а сначала мы доктор изложит свое видение а последние 20 минут мы будем отвечать на ваши вопросы пожалуйста подтвердите что звук хороший или если есть проблемы напишите здравствуйте да да да да да не слушаю. да сейчас проверка связи минуточку. Катя, слышно хорошо? Вот вижу, что Катя есть. Да. Алина, хорошо слышите? Помахаю. Ага, ну отлично, отлично, спасибо. Угу. Да. да. вот. Звук хороший, спасибо. Хорошо. Угу. Угу. Окей. Ну что ж, тогда мы будем начинать? Давайте мы будем начинать, потому что тема интересная, и она освещается не так на мой взгляд как ее вижу я как минимум поэтому давайте я начну Очки, я а я немножко еще вот так вот сделаю чтобы текст вот, чтобы текст не мешал да угу. ну во-первых начнем с того что у организма всего четыре ткани это соединительная ткань это нервная ткань эпителиальная и мышечная ткань вот теперь когда мы говорить будем о иммунитете мы должны понять это чья функция это функция мышечной ткани и мы понимаем нет Это функция эпителиальной ткани и мы понимаем нет Это функция нервной ткани и мы тоже понимаем нет это функция Иммунитет – это функция соединительной ткани. И соединительная ткань – это и каркас тела мягкий, и костный, и хрящевой. Это и те мышечные каркасы, и органные каркасы, и весь внеклеточный матрикс и так далее. То есть, это самое главное, что это еще и кровь, и лимфа как биологические жидкие среды. Может быть, тогда сказать сразу, что относится к соединительной ткани, для того, чтобы было понимание, какое взаимоотношение имеет соединительная ткань к иммунити? Соединительная ткань – это кровь, это лимфа, и все клетки, которые занимаются вычищением этой внутренней эндоэкологической среды, они а все производные соединительной ткани. Это очень интересная вот, Потому думал, что, что соединительная ткань создает, из нее состоит эта внутренняя среда, и эта внутренняя среда она обеспечивает себе вот эту эндоэкологическую чистоту, или она борется с вот этой антисанитарией. И поэтому, когда мы говорим об иммунитете, мы говорим о защитных силах соединительной ткани. Это важно понимать, что вся речь идет именно об этой ткани и ее производных, Потому что есть первичная соединительная ткань, а есть ее производные. И кости, и связки, и мышцы, это все производные этой первичной соединительной ткани. А уже мышечная, нервная, эпителиальная, они встроены в эту соединительную ткань. И они всячески от нее зависимы. И энергоресурс батарейка наша, она тоже в соединительной ткани встроена. Об этом будем отдельно говорить, но нужно понимать важность соединительной ткани и важность тех специалистов, которые работают с соединительной тканью. К сожалению, таких специалистов не так много. И, как правило, это специалисты по междисциплинарной медицине. А междисциплинарная медицина, она когда-то была, а теперь возрождается. А можно вопрос сейчас такой да. задать? А как мы можем влиять на иммунитет через соединительную ткань? Или наоборот, влиять на соединительную, на соединительную ткань, чтобы повысить иммунитет? Вот смотрите, соединительная вот взаимодействие мышечной и соединительной ткани. Когда мы совершаем действие вовне, тогда это будет с физкультурой и спорт, и тогда мы мышечная ткань реализует свое действие опорно-двигательного аппарата во внешней среде. И тогда от соединительной ткани идет, отталкивается и, и тратится энергоресурс, накопленный в соединительной ткани. Когда мы говорим об оздоровлении и реабилитации, то стоит вопрос, как мы эту соединительную ткань активируем, насколько она подвержена тем или иным внешним воздействием, деформационным воздействием, чтобы она могла быть активирована и шла ее дифференцировка, распаковка и так далее. Вот о чем разговор. Поэтому дальше мы будем переходить к определенным вопросам. а Потом будем опять возвращаться к соединенной ткани, к ее функциям. И будем постепенно доводить до того, что есть две биомеханики. Биомеханическая кинезиология – это о внешних функциях. А биомеханическая физиология и патофизиология – это биомеханика оздоровления и ремонтно восстановительных работ. Мы же понимаем, что одно дело играть на скрипке, это внешняя функция, это кинезиология. А другое дело создавать скрипки, ремонтировать скрипки, усовершенствовать скрипки. Это будет биомеханическая физиология и патофизиология. И вот эти два разнонаправленные вопрос, процесса, о них и будет идти речь. Когда всегда будет идти речь, когда будем говорить о соединительной ткани и о двух биомеханиках. Книжку мою «Биомеханику» читали, там некоторые из этих позиций, они озвучиваются. Вот. Теперь мы говорим, как нам укрепить иммунитет. А значит, как нам укрепить соединительную ткань? И как нам сделать так, чтобы наш иммунитет, как защитные силы организма, от чего они защищают? Вот важный момент понять, от чего защищают иммунные защитные силы. Они защищают эндоэкологию, внутреннюю среду организма среду где живет все остальное все остальные клетки и ткани они защищают от старых от слабых от больных от перерожденных собственных клеток и плюс от всех внешних врагов вирусов микробов грибков каких-то вкраплений внешнеэкологических, то, что попадает в наш организм, каким-то образом они все это убивают, инактивируют, элиминируют и так далее, чтобы внутри была некая эндоэкологическая чистота. Вот смотрите, мы часто с вами видим йог, йога, которая особенно живет где-то в лесах Индии, и практикуют вот эту восточную практику. И вот он такой немытый, он такой нечесанный, он такой с, с грязными ногтями и так далее. Но мы понимаем, что а внутри него, в его эндоэкологии тела идеальная чистота. Посмотрите, как он занимается очистительными всякими процедурами. Как он каждый лабиринтик своего кишечника промывает. Как он каждый ацинус своих бронхолигочного дерева дренирует и прокачивает. Он всякие вычурные позы принимает только для того, чтобы вот эту внутреннюю экологическую среду поддерживать в идеальной чистоте. И, а то, что он внешне вот такой вот немытый, ну, когда дойдет дело до межличностного общения, до Камасутры, он помоется, подстрижет ногти, подстрижет волосы и будет соответствовать тому, той ситуации, в которую он попадет. Главное, что у него есть резервы для этого. Главное, что у него есть этого, действительно, для него есть и резервы, и все. И вот когда он занимается подъемом кундалини, он же понимает, что это мощнейший энергетический смерч, идущий от копчика до сахастрары, до ну, вершины, то, что прикрывается кипой. Вот. И когда он поднимает этот смерч, он понимает, что если где-то в его эндоэкологической среде будет затычка, где-то фасциальные контактные поверхности будут склеены, то что-то пойдет не так, и его этим потоком просто разорвет. И поэтому он вот так себя готовит. И он вот так практикует, и он свое сознание направляет внутрь. И чтобы ощущать свои внутренние рецепторы, которые ему сигнализируют о состоянии его эндоэкологической обстановки, он их анализирует и вот дальше принимает решение, какие позы, какие осаны выполнять, потому что для него асана это некий стереотип распределения энергоресурса, чтобы вот туда больше, вот туда меньше, вот там акцент поставить. И когда европейцы или американцы пытаются всеми силами принять какую-то позу, они делают позу ради позы. Они Позу принимают для того, чтобы неким образом реализовать свою поставленную эндоэкологическую, в данном случае, цель. И за каждый сегмент позвоночника, за каждый диск, посмотрите, как бьется йог, чтобы он был подвижный чтобы в нем не было дегенеративно-дистрофических процессов, чтобы не было дегидратации там, чтобы ткани не расслаивались. Вот что делает йог. И поэтому мы йогу делим на три класса. Йога-спорт, это Пилатос, ну, в более-менее понятном таком варианте. Это йога-хелс, когда мы занимаемся внутренними процессами эндоэкологического и совершенствования соедин... распаковки соединительной ткани и йога-мед, когда мы говорим о реабилитации о восстановительном лечении и так далее вот три раздела йоги а дальше уже по названиям возьмете книжку научная йога и после моего вот такого вброса <coughs> сами ее расклассифицируйте название какого-то вида йоги, кто ее акта, основоположник, продолжатель. И сможете расшивопровать йогу на йога-спорт, йога-хелс йога-мед. Так, а какое место у йоги Итак, среди всего? Подытожим. Да. Блок. Ну, я почему опираюсь на йогу? Потому что, ну, в Америке 20% наиболее образованных и наиболее состоятельных людей занимаются йогой и поэтому йога она на слуху йога проделала свой огромный путь пока получила признание и понимание наконец начали понимать что йога это не сжигание энергоресурса и не сжигание жира на которой основан весь фитнес мы же в фитнес приходим наша цель спалить ресурс спалить жир, спалить ресурс вот, поэтому если этого ресурса много, его надо спалить, а если его мало его палить не надо, его надо распределять, его надо экономить его надо накапливать если есть возможность значит, использовать внешние источники энергоресурса для решения своих собственных и так далее. А как это возможно? Его распределять, использовать, рулить? Ну вот, как минимум, люди, знакомые с йогой, с йогой, если с ним начать разговаривать, они понимают, и что такое, как за счет дыхательных упражнений они распределяют вот эти, ну, есть такое выражение, энергия ци ведет кровь, кровь рождает ци. Uh -huh. Поэтому кровь и вот это вот, распределение энергетических потоков, они, конечно, взаимосвязаны. Ну, а дальше эндоэкологическая обстановка занимается, плюс еще ко всему, лимфатическая система, лимфоузлы, лимфатические органы и так далее. Угу. Вот. Есть... Но мы немножко ушли да. от темы и вернемся к тому, что вообще, что происходит, когда... У нас нарушена вот эта эндоэкологическая ситуация внутри организма. Когда у нас накопилось какое-то количество слабых, старых, больных, перерожденных клеток. И организм понимает, что ему от них надо избавляться. Теперь у него есть два варианта. Он может избавиться собственными силами. Для этого у него есть различные иммунные клетки, клетки это и лимфоциты, и фагоциты, и макрофаги, и, там, и прочие клетки-киллеры, которые будут убивать этих клеток, которые на данный момент уже не выполняют свою функцию, а просто занимают место и так далее. Это когда они сами это делают. Но теперь не всегда все можно делать, и нужно делать своими руками. Мы же прекрасно это понимаем. И тогда организм понимает, что есть вирусы, которые именно и работают как киллеры относительно нездоровых клеток. А вот этих слабых, старых и больных клеток. И тогда они открывают ворота, и эти вирусы заходят. И тогда эти вирусы убивают эти не свои киллеры, а эти в помощь, то есть наемники. И вот этих вирусов, если вы начнете рассматривать их как наемников, которых пригласил организм, и они вот провели эту работу. Все, что остается после этого организму, его насосом, дренажным системам весь этот клеточный мусор уже после этого вывести через отфильтровать через биологические фильтры печень, почки, селезенку лимфатическую ткань лимфоузлы и выкинуть наружу и тогда эндоэкологическая частота будет восстановлена если эти клетки киллеры и вместе свои собственные и привлеченные извне вирусы посмотрите, вот что происходит вот мы смотрим на эти сонмища и бессмертное количество летучих мышей, которые являются неким внешним резервуаром вот этих вирусных каких-то популяции и они ведь висят в этих пещерах одна к одной никто не подох а они используют этих вирусов тоже для того чтобы эти вирусы они же не паразитируют у них они работают они просто помогают организму убивать вот эти старые слабые больные. И занимаются тем, что в организме освобождается место для того, чтобы нарастали новые здоровые клетки. Ну, получается, что история такая очень позитивная и хорошая. Но последние наблюдения говорят о том, что не очень-то позитивная история получилась в отношении людей. Может, Теперь подождите, и подождите. Я сейчас, да. мы сейчас придем к людям. Okay. Итак. Когда у людей количество слабых, старых, больных и перерожденных клеток мало, то человек, мы узнаем, о, выработались антитела, а он даже и не заметил. То есть почему? Было мало этих клеток, вирусы их уничтожили, организм останки элиминировал, выработал некий иммунный ответ в виде антител, и вот как бы ситуация сама разрешилась если этого клеточного мусора побольше человека тряхануло у него где-то подскочила температура у него где-то под... начались воспалительные реакции он это ощутил прошло несколько дней при гиппе на этом происходит в течение недели он почистился ну и все, и выздоровел, а остался иммунный какой-то свет. Но когда этих клеток очень большое количество, и теперь вирусы их начинают убивать, а организм не справляется со своей задачей элиминировать и, и инактивировать вот эти останки, то в организме начинается некий завал, некая полная эндоэкологическая антисанитария. И тогда организм не только останки, то есть теперь получается вирус уже нельзя сказать, что ты аккуратненько, мы не справляемся тут с нагрузкой, не успеваем эти трупы убирать, убирать и организм эндоэкологическую среду от них очищать. Ему же нельзя сказать, он приш... его пригласили, или он сам пришел, и он делает свою работу, честно. Вот как делает, так делает. И теперь получается, что, а теперь, а если он клеток наубивал, а трупы никто не убрал, клеточные, то, естественно, следом за вирусами придут бактерии, бактерии-падальщики. И они пройдут, чтобы сажать весь этот клеточный мусор. Но они же будут, это же их жизненная функция, это их пищевая ниша. И когда они начнут жрать эти погибшие клетки, убитые вирусами, то они же будут выделять из себя экзотоксины, а эти экзотоксины опять попадут в межстраниевую жидкость, потом в лимфу, потом в кофе и так далее. Опять будут отравлять. И вот это, а это мы называем вторичная инфекция. Она пришла, вирус первичен, а за ним пришла вот эта вот самая вторичная. Теперь мы же когда-то лечились антибиотиками. И когда мы лечились антибиотиками, наша цель была... Это либо убить микробов, либо как минимум законсервировать свои ткани так, чтобы они были несъедобны для, мира, для микробов или микроорганизмов. И тогда, если у нас такое количество законсервированных трупов оказывается, то и падальщики их сожрать не могут. И тогда приходят вот эти некие диены всеядные, которые вообще непонятно, что могут даже съесть и переварить. То есть, все могут съесть. Все съесть и переварить. Это грибки, это плесень. И тогда мы говорим о напасти грибков. Человек начинает заживо плесневеть. И тогда у нас вся вот эта триада вирусов, микробы, ну, коковые в частности, и грибковые и тогда вот мы думаем что же нам делать а количество концентраций токсинов растет и организм принимает последнюю меру он начинает задерживать жидкость для того чтобы разбавить концентрацию токсических веществ и понять его можно но этот отек, потом мы видим, что если человек не справился с этим процессом, мы видим, вот у нас патонаты, мы говорят, что при коронавирусе, если те, кого мы не сумели, нам не удалось спасти, у них легкие буквально текут, когда их досмотрят, потому что они, отек, это отек интерстициальной жидкости, вот это отек межтканевой, потому что поражение было, именно вирус он заходит со стороны внутренней не с просвета альвеолы не через с просветом а изнутри там где не там где активная контактная поверхность со внешней средой эпителий выстилающего, выстилающего бронхи и альвеолы а там, где а с обратной стороны, поэтому и называем, говорим там о интерстициальной пневмонии, именно соединительной тканной пневмонии, потому что интерстиция, это вот та сетка, тот внеклеточный матрикс, внутри которого течет, меж, или находится гель тканевой жидкости, то, что омывается меж Клеточной жидкостью И выносится в лимфатическую систему Потом по лимфатической системе Фильтруется через лимфоузлы Через селезенку Через лимфатическую ткань Потом в грудной проток Из грудного протока Опять в печень Ой, из грудного потока Опять в кровь Вот, а так через почки Печень, ну, так, в общем, там а есть... вот что мы сделаем Давайте. вопрос да. касался, собственно, укрепления иммунитета. как укрепить да. иммунитет можно ли дать рекомендации можно дать рекомендации теперь смотрите вот, помните этот японский Нобелевский лауреат который описал фагоцитоз что такое фагоцитоз? это самопереваривание вот смотрите, что происходит когда организму, еды много и всем хватает, тогда, а работают мало, тогда еду никто не считает и все сытые. Но и можно часть еды отдать и слабым, и больным, тем более их никто не провоцирует на активную работоспособность, и вот тогда все радуются жизни, и все сытые, довольные, и в общем жизнь удалась, комфортная. Но как только начинается пищевое ограничение, тогда все клетки тестируются на их дееспособность и их профпригодность. И вот этот тест на профпригодность, если прошел, надеюсь, способность, если пришел, все, эта клетка жир, имеет право на жизнь. А все остальные слабенькие, болезненные, недопаренные, недоделанные, перерожденные и так далее, они все организм, их начинает убивать и съедать. Что делать? Голод. И вот это мы называем лечебным или профилактическим голоданием. И вот это лечебно-профилактическое голодание, оно приводит к тому, что организм теперь уже сам чистится без всякого приглашения вирусов. Своими силами переваривает этот клеточный мусорок и тем самым оздоравливается, поднимается свои то есть, свою эндоэкологическую чистоту. И теперь в нем порядочек, и вот такие дробные какие-то оздоровительно-профилактические голодания. Их там методик много, и по Ощенкову, и по Брегу, и по Порфиро-Иванову, и по Васильеву. Там их маску. Они все имеют право на жизнь, потому что вот этот... Эффект фагоцитоза они видят с разных сторон и имеют собственные какие-то наработки и так далее. И вот даже и мы тоже этот метод используем, потому что он настолько продуктивен и эффективен, что имеет право на жизнь. Но мы что еще делаем? Мы организму помогаем в какой очередности что съесть. И тогда мы говорим, вот эти слабые, старые, больные, из этого органа съедаем первыми, из этого органа следаем вторыми, а это пока пусть полежит. А как можно, До следующего? Рулить? Как можно этим процессом рулить? Какие первые Ну У нас есть? есть методики, которые позволяют по нашему желанию активировать любой участок соединительной ткани, соединительного тканного матрикса, различных соединительных тканных капсул любого органа угу. и воздействует на лимфоток и кровообращение, то есть мы можем попасть в любую точку и можем там навести вот это управляемое санитарно-гигиеническое санитарно мероприятие. То есть наша цель же эндоэкологическая чистота, а мы встречаемся как прав у вас эндоэкологической антисанитарии. Вот мы же понимаем, что такое экзоэкологическая антисанитария. У нас есть куча экологов, которые занимаются природной экологией, а мы занимаемся эндоэкологией. А как часто нужно такие уборки в организме проводить? Ну, самый простой из всего И вари... чем лучше? Это самый делать? простой вариант из этого. Допустим... 6 часов есть, 18 человек, часов голодать. Мы же едим не только когда хотим, а уже когда можем. Ну, за мы за же компанию, чувство понятия голода да. давно потеряли. Поэтому мы вот это уже первый некий дисциплинарный момент. Ну, а тогда можно ли прокомментировать как раз вопрос по тому, какой тип питания мы рекомендуем? Окей, мы взяли, 18 Хорошо. часов мы не едим, 6 часов. Опять, а что теперь И обращаемся да. к природе. Да. Вот теперь у нас что есть? Мы же все понимаем, что мясо и соединительная ткань, и все остальные органы и системы, они примерно у всего животного мира, примерно устроены по одному принципу. Иначе, как бы мы проводили опыты на крысах, а потом экстраполировали на человека. Но мы это делаем или там на зайцах или на котах или на собаках и так далее мы на разных лабораторных животных тканевые опыты проводим а потом экстраполируем на человека что нам дает на это право да, потому что ткани более-менее схожи но смотрите у нас же есть вот пищевая цепь и пищевая ниша и теперь каждый в своей пищевой нише и эти у нас хищники эти у нас травоядные эти плотоядные эти всеядные и так далее но ни у одного из них холодильника нет и магазина супермаркета нет и вот у них у всех принцип один будет день будет пища вот и что они делают они в зависимости от того какой у них вид двигательной активности они то и будут есть всеядный медведь, если он собирал малину он ел малину, если он ловил рыбу, двигательная активность была ловца рыбы он будет есть рыбу а если поймает а, yes, и то. это принципиальный момент вот смотрите, только у гиен, каждая эффективная, каждая четвертая пятая охота а у таких хищников мощнейших, как гепарды, как пантеры, как львы, как тигры, у них эффективно каждая одиннадцатая охота. И у алков примерно так восьмая, девятая, и то, как получится. Итак, что происходит? Бегал, поймал, съел. Бегал, не поймал. Бегал, не поймал. Бегал, не поймал. Бегал, поймал, съел. Бегал-то всегда. Съел не всегда. Поэтому, а плюс еще любой из этих животных, оно сытое, лежит и отдыхает, или гуляет, или развлекается, или с детьми играет, или еще что-то делает. У них же тоже все то же самое. Вот это же биология поведения. У них есть и своя биология поведения, и психология поведения, и социология поведения. Поэтому у них все там хорошо. Вот, но теперь он лежит или играет, думает, что-то я хочу есть. Где-то у меня энергоресурса не хватает, мне нужен внешний источник. Вот, и вот когда он уже ему будет не в моготу, не тогда, как чтобы впрок. Ни один тигр никогда не убьет впрок. Холодильника нет. Поэтому он только тогда когда он явно хотел, и он носится. И вот они дальше изобретают всякие стадные загоны, или еще какие-то варианты, или устраивают. Ну, в общем, там да, это уже вопрос техники. Но надо понимать, мы начали того с чего, что если он питался мясом, значит, и у него и двигался, как мясоед, как хищник. Если он питается падалью, и биология поведения его будет тоже падальщика. Если он орешки ест, значит, это будет вот та самая белочка. А если он грызет там какие-нибудь деревья и все остальное, то это будет вот тот самый, как он называется, бобек. И так далее. А мы-то, как и медведи, как и свиньи всеядны, а раз мы всеядные, значит, мы должны точно понимать, если мы ведем сидячий образ жизни, то нам мясо положено, или рыба, в лучшем случае, один раз в неделю. Один день мясо на обед, а второй день рыба на обед. А все остальное, извольте жить или как грызуны, или как травоядные, или как плотоядные. Вот. но ну, это так желательно, потому что никто пищевые привычки не отменял. Вот. Мы же живем не только для того, вернее, едим не только для того, чтобы жить, но и живем для того, чтобы есть. Поэтому с пищеварительного тракта еще никто не свернул. Вот. Поэтому вот такая ситуация. Но когда мы говорим о голодании... Тогда можно голодать вот этих 6 часов в течение шести часов есть. А потом, допустим, 18 часов воздержания. А можно воздерживаться один день в неделю. А можно 36 часов в неделю. А можно и 56 часов в неделю. Ну, в общем дальше все по ситуации по воспитанию по образованию и так далее но вы должны понять что фагоцитоз дело благодарное он резко поднимает вашу эндоэкологическую чистоту а значит ваш иммунитет не будет настолько не попадет врасплох когда придут вирусы вирусы придут пригласили вы их или они сами напали давайте так Здесь это вопрос отдельный, как они туда попали, по приглашению или сами как агрессоры ворвались, потому что ну что такой вот ходит весь из себя с таким количеством слабых, старых, больных и перерожденных клеток, а вирусы они что же живые, им тоже жрать хочется, им тоже размножаться хочется, и они смотрят на него, и говорят, ребята, вот он тут. А тут их еще в этом очень много, и все, и пиршество у них. Ну и они же тоже, они за собой притянут, и своих друзей-падальщиков, и грибов, и так далее. Я просто хочу, чтобы логика этого всего была понятна, что в природе у вас лично, к вам, у вирусов и микробов ничего нет. Они не знают даже звать, как у вас. И какой у вас социальный статус? И насколько вы круты, насколько вы состоятельны, насколько у вас Божий дар к наукам и изобретательству ничего знать не хотят, потому что их интересует только их пищевая ниша, а у них она вот такая ограниченная. Живут они только слабые, старые больные. А можно вернуться к тому фрагменту? Ты тогда сказал, что можно сделать так, чтобы они поработали и ушли, а с другой стороны можно сделать так, законсервировать так организм, чтобы они его не могли есть. Что ты имел в виду? Как это Но... они не могут есть клетки, которые е... Еще ну, существуют значит? в организме? Мы же, у нас есть фармакоиндустрия. Фармакоиндустрия, она в первую очередь ориентирована на то, что у нас проблема со временем. У нас всегда не хватает времени заниматься здоровьем. У нас не хватает времени на личную семейную жизнь. У нас не хватает времени на то, чтобы выспаться. С расстановкой в семейном кругу поесть у нас вообще не хватает. Ну и тем более, естественно. А когда у нас время для того, чтобы болеть? Его нету, потому что мы боимся что-то упустить, что-то где-то недоделать, что-то где-то как-то. Но в общем, у нас времени на все это нет. И поэтому медицина медикаментозная это давным-давно поняла. И она борется со всеми признаками проявления воспаления. Что-то первых пять признаков воспаления это болевой синдром, это всегда признак, когда внутренние рецепторы голосуют и рапортуют о том, что где-то нарушена эндоэкологическая чистота либо трофический голод. Это болевой синдром. Где-то нерв прижало, нерву не хватает питания а с другой стороны его прижало, значит, там эндоэкологический застой, циркуляция биологических жидкостей нарушена. И вот эти датчики начинают орать. Сначала тихонько, потом громче, громче, громче, громче. Что мы делаем? Мы же не решаем проблему. Мы берем, достаем плоскогубцы и говорим, кто там орал, и перекусываем провод на лампочку медикаментозно. Понятно, плоскогубцев у нас нет, но есть хирурги, они тоже могут. Или таблеточку. Ну это и есть медикаментозно, А вот уже как они там внутри И не чувствуешь Но это просто.. Не значит, что ты проблему проблема понятно, что проблему никто не решает. Ну, все на се. Смотрите, как получается, что мы говорим, у организма можно удалить одну почку, одно легкое, желудок. Селезенку, миндалины, аппендицит, примерно одну треть кишечника, половые органы, руки-ноги, и он будет жить. Смотрите, больше половины можно удалить, а он все равно будет жить. Это насколько в нем запас прочности. Когда мы говорим о рассеянном шклерозе или боковом миатрофическом, ну там разница небольшая. Это в одном демиллеризации, а в другом ну, нарушение синоптической передачи. Это наше заболевание. Поэтому я как бы могу о нем рассказывать долго. Вот. Поэтому что происходит в этом случае? Происходит следующее, что если мы еще не чувствуем никаких симптомов болезни а уже половина миелиновых оболочек слетела и до 60 процентов болезнь себя никак не проявляет смотрите пол организма отрезали удалили или еще что-то и хоть бы что он жив поэтому мы говорим о том что мы и мир когда говорим о медикаментозной депривации хирургическое эндопротезирование и всем остальном мы достаточно свободны мы на одной половине тела можем вообще творить все что угодно вторая половина будет еще обеспечивать энергоресурсом нашу голову потому что мы же говорим, мозг, жизнь мир-то стоит на голове, нам-то думать надо у нас, мы же головой живем, у нас же... Вот все во имя работы мозга, потому что первые требования, которые нам предъявляет работодатель или мы сами себе, это IQ, вот. А второй уже это как мы психоэмоционально адаптированы и адекватны, то есть как мы, какие мы молодцы в своей толерантности, в свободу. Здоровом... Глобальном миропонимании там, и так далее. То есть, мы, насколько мы толерантны, стрессоустойчивы, это все вот два показателя IQ и психоэмоциональная устойчивость. Это то, что нужно. Мы же давно уже не работаем руками. Мы работаем на компьютере, там, сети и так далее. Вот. Теперь получается, что теперь закаливание. Теперь опять вот у нас закаливание, ну первое, самые простые варианты берем ну первая встряска организма это баня мокрая турецкая, сухая финская, там паровая русская и так далее что происходит? вдруг начала резко подниматься в плюс температура и организм триханод начинает обязывать включиться и теперь перестраивать свои гомеостатические механизмы на биофизическом, биомеханическом, химическом и генно-информационном уровне надо перестраивать. И вот организм начинает опять, и вот тряхануло. Теперь опять тест на профпригодность и И при этом мы часто после бани чувствуем, вот такое омоложение, очищение и так далее. Мы тряханули, мы какое-то количество вот этих эндоэкологии, вернее, внутренней среды почистили и чувствуем вот это мление в теле, потому что это мление, оно не мотивировано, оно идущее от тела, есть идущее от ума. Мы выиграли процесс, мы выиграли сделку, мы там победили, всех нас признали, нам, по нас похвалили. Вот это от ума, самоудовлетворенность. А это необоснованное, от физического тела. Вот. Э, тут такой вопрос. Или, например... Криосауна, или, а. например, прорубь, или, например, ледяная контрастный вода, душ, контрастный душ, там и так далее. Но это уже все. Мы говорим, трихануть должно. Или мы начинаем походы в гору, когда физическая нагрузка. И эта физическая нагрузка, она нас опять в клетке тестирует на действоспособные и профпригодные, и вот этот мусорок, которые пытаются отъедать у нас энергоресурс, не давая ничего. Опять, кто не работает, тот не ест. Это биологический принцип, это не социальный принцип. А внутри нас работают биологические механизмы, биологические законы и принципы, догмы и аксиомы. Так, вот еще вопрос, пока далеко не ушли. Все-таки для иммунитета, что важнее, питание или физика? Еще раз. Ну, подытожим. Меньше надо. ешьте, больше двигайтесь. И Самый, и то, и <laughs> это пара, потому что меньше есть и мало двигаться, Нет. меньше есть, больше есть и больше двигаться. Больше, ну, в общем, короче, больше, да. меньше ешьте больше двигайтесь. Вот, баланс. вот этот баланс соблюдайте. И, и... когда говорят что, а вот, надо больше пить воды. Давайте так. Ну, вы опять, когда много пьете воды, вы напряженность работы детокс-систем разбавляете. И они работают на большом объеме жидкости, но на малых концентрациях. Сами подумайте, это хорошо или плохо. Да, можете ответить, какой у кого. Мнение. Вот. Поэтому нужно, я сразу скажу, mm -hmm. что нужно в, вот хочешь пить, пьешь, не хочешь пить, но не пьешь. А дальше смотри, может, у диабет, поэтому ты столько вот пьешь. Ну это тоже надо. Конечно, Конкретно. это же надо маленько, осознанно подходить. Еще вопрос. Смотрите, что вся эта эпидемиологическая ситуация дала время людям. Представьте, три месяца людям дали возможность осознать что медикаментозная медицина, она на сегодняшний день находится в неком кризисе. Медицины оздоровительно-профилактической, биомеханической, а стоящей на биомеханической физиологии и, и патофизиологии, ее нет, ее надо делать. Я ее учил черти когда, при царе Горохе, и то не в институте, а отличных учителей. Вот. А, и мне очень жаль, что эти науки никогда давным-давно уже не изучают. Даже в частных каких-то академических закрытых школах. Вот. Поэтому, ну что делать? Так вот исторически сложилось. Дальше. Да, э, про питание. Тут я сейчас еще вопрос про, озвучу. Спрашивают у нас про рассеянный склероз. Расскажите, пожалуйста, и про психосоматику, и про там, откуда все это происходит. Я думаю, так, мы ответим сейчас Уже коротко. Я коротко что это, нет, нет, мы вообще на этот вопрос сегодня отвечать не можем. Мы отложим это на следующий э, прямой эфир и разберем эту тему подробно, спокойно и правильно. Мы ага. ее себе Вас зафиксировали. Вобретение. Спасибо за вопрос. Теперь, есть еще такой момент: спрашивают, почему появляются. Я к иммунитету хочу просто mm -hmm. весь эффект наш как бы, сконцентрировать. Почему при сниженном иммунитете появляются папилломы и бородавки? Если учитывать, что это вирус папилломы, вирус бородавочный, соответственно, Подождите, и можно и так я подойти. Дай я подойду, Какое смотри. мнение? Ну, это, смотрите, классическая как это некие. Вот смотрите, когда мы говорим о слабые, старые, больные перерожденные клетки вот когда мы говорим о перерожденных я отдельную тему могу на эту тему вернее на эту отдельная должна быть тема эфира вообще а вот о механизмах этого перерождения и всего остального или вырождение перерождение и так далее смотрите что происходит это же что там первично либо вот этот пилома бородавка когда у нее есть узенькая усе и вот этот нарост непонятно для чего и откуда взят понятно что в ней мы находим вирусы потому что ну чё ну совсем хорошо вот такая заводь если даже вокруг горная бурная река а тут вот такое болото ну почему бы там вирусом вообще не обосноваться мы же не знаем что было первично Вирусы туда пришли или бородавка появилась. Они пришли плюс-минус одинаково. Намек на бородавку был, вирусы говорят, о, все хорошо. И поэтому мы связываем бородавку с вирусом и говорим, одно зависит от другого. Но теперь опять вопрос. Когда начинается тренинг фазы фагоцитоза, я имею в виду вот нашего японского друга, Нобелевского лорианта отправили ссылку, там есть Хорошо. Да, имя Хорошо, как его зовут? О, сейчас ну ладно, не важно Не важно, просто он ничего нового не сказал Для меня о том, что он получил Нобелевскую премию Мы это изучали, фагоцидоз изучали лет 50 назад в институте О да. Хорошо, и когда оказалось, что он это сделал открытие, ну, это как изобрести колесо, например. Если автор патента на колесо. Нету, значит я. Это вот примерно так называется. Ну, подчеркнул подчеркну, значение. Подчерк... А вот что подчеркнул значение, расставил акценты, за это ему, конечно, молодец. Тем более, что. Достаточно солидный дядька. Ну, вот, приличный он. О, да. Он просто назвал фагоцитоз, который мы учили в институте. Ну мы еще раз. самоедство. И, ну, в общем, Ну хорошо, это перевод подробно. еще на русский язык, да. это отдельная тема. Ладно, да. с пиломами разобрались. Как будете голодать, по пилому отвалятся. Ну или просто их оторвите или косметолог вам их уделяет. Да я вам скажу. Вместе доктор, с вирусами. Что доктор их просто отрывает, да и все. Но, у друг, вас. У вас, да. у всех окружающих. Ну не важно, а не надо, надо об этом говорить. Нет, да, ну никому я, не можно удалить вот почему? Еще раз, да. у нас есть техники, как, угу. потому что у них всегда есть корень, у нее всегда есть ножка, у нее есть излюбленная локализация и место. Это не просто такой вопрос. Но у нас же хирургия раньше была, она же была еще рваная, а не резаная. Поэтому есть хирургия рваная, когда расслаивают ткани, когда вылущивают ткани и так далее. Эта хирургия становится все меньше, но она имела место быть и была высокоэффективной, потому что рваные раны заживают намного косметически даже лучше, чем резанные. Ну, насколько я помню, объяснение про бородавку – это то, что если ты дерево дернешь, оно с корнями выйдет, также и бородавка. Ну, а понятно. если ты его спилишь, что корни останутся ну, там. Ну, и и опять будет, что-то, опять, что опять рваного будет происходить и еще. Резаного, рваного Стоит и... вопрос, а что мы там оставили? Ладно, мы не Хорошо. Да, другой момент. Значит. Вот. Тут такой вопрос, он тоже немножко как бы... Последний. Да, не очень как бы к теме, но раз у нас еще есть две минуты. Как влияет правильный набор сухой мышечной массы на организм и здоровье? Набор сухой мышечной да, массы. Это фитнес понятие да. Нужно понимать, что мышечная ткань, опять соединительное ткальное слово, 80%. У мышцы есть свой мешок. У нее есть фасциальные перегородки. У нее есть места крепления, энтезисы, как место крепления кости. У них там все трубочки и канальцы. Это все омывается межсконевой жидкостью. Все это смещается и скользит. Это контактные поверхности. И когда мы говорим о сухой массе, ну, я понимаю, о чем понятно речь, это фитнес-понятие. Я высушился, у меня жира ноль, я его весь сжег и так далее. Но это не про здоровье, это про декоративные виды спорта, это про все остальное, но это не про здоровье. Это совершенно другой раздел а тренировочного процесса. Okay. Вопрос, какими упражнениями можно улучшить осанку? Мы это тоже отложим, у нас будет ответ, и еще будет раз. большой эфир, это отдельная тема, мы сейчас да. ее касаться не будем. Бисколиозы, это... нарушения осанки... Да. И остеохондроз, и срединотканная дисплазия, это все одна большая тема. Будем разбирать подробно. Дальше, а вот опять спрашивает у нас девушка, да, очень нужен эфир про рассеянный склероз. Да-да, мы обязательно будем это проводить. Спасибо, да, спасибо, спасибо. Всем огромное спасибо, хотим сказать, всем, кто принимал участие, за ваши интересные вопросы. Пожалуйста, пишите, с удовольствием будем отвечать. Ждем, ждем на следующих эфирах. Спасибо всем огромное. До свидания, всем спасибо. Спасибо, счастливо, хорошо. Рад общения. Ну что?